Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark, в этом видео расскажу про новый интересный проект, появился он совсем недавно, точнее появился он вчера, называется Hook Combine Chain, короче, скажу так, нашими словами, китайский комбайн у нас, в общем, что у нас по проекту, здесь у нас чистый пост. пост майнинг, а так как он появился совсем вчера, весь сети небольшой, то есть он мне напоминает, примерно, как проект был 100 Stake. На нем я сделал хорошие иксы. Тогда я купил, помню, что там, кажется, 10 тысяч монет. И с них за неделю сделал там что-то около 50 тысяч монет. И при выходе на биржу, конечно, цена немножко там плюс-минус проседала. Но я, по крайней мере, x4 сделал точно. Поэтому на этом проекте тоже можно будет довольно-таки неплохие бабки сделать. Как они здесь обещают каждому держателю монеты. То есть даже от каждой монеты будет капать 20% годовых. Но тем не менее, сейчас весь сети маленький. Можно монет прикупить побольше и можно неплохо на этом так настакаться. И будут хорошие бабки. В общем, по проекту у нас быстрые транзакции. В тысячу раз быстрее, чем биткоин. Ничего особенного такого я здесь не увидел. В принципе, когда весь сети небольшой, любая сеть будет довольно-таки быстро, скажем так, обрабатываться, и все будет отлично. Ну, здесь у нас нет мастер-нот, чистый пост, довольно-таки прикольно. Давно я как бы чистого поста не наблюдал. Так что здесь у нас и ничего особенного тоже нету. По крайней мере, проект развивается. Администрация в Discord живая, постоянно отвечает, всегда может подсказать помочь. Так что с этим у нас вроде бы все неплохо. То есть админы не собираются собрать бабло и слинять. Что нужно для старта? Для старта нам достаточно просто скачать кошелек. Купить на старте, пока они еще цены не завалили за монеты. Купить подешевле. А возможно, даже до открытия биржи. Потом эту монету можно будет ей торговать, можно будет ее там продать, либо стакать. Часть продать и дальше стакать. Либо разбить на несколько стаков. Так что с этим у нас пока ничего сложного нету. Саму Для чего создана монета мы пропустим. Нам это как бы не особо интересно. Нам главное как заработать. Здесь у нас команда. Ну, просто написали имена. Сами понимаете это как бы ничего особо не значит. Что они здесь ничем не подкреплены. Но тем не менее я почему-то уверен в этом проекте, что на нем можно будет поднять неплохо, так бабло. У них есть белая бумага, с белой бумагой можно будет ознакомиться, кому интересно, здесь у них про технологию, про их технологии блокчейна, довольно таки много, 38 страниц у нас получается, белую бумагу они получили совсем недавно, то есть кому интересно могут ознакомиться. Ну белую бумагу я конечно озвучивать на видео не буду, потому что это затянется не на один час. Так что белую бумагу мы пока пропустим. Вот темка на форуме. Монета создана 20 числа. 213 человек просмотрела. Как бы аудитория вовлекается в данный проект. И пока, я же говорю, без сети небольшой. Можно даже с небольшого количества монет неплохие иксы сделать, настакать. И чуть-чуть попозже, думаю, в течение недели можно будет даже свободно этой монетой будет торговать. А те, кто сейчас с самого старта входит, даже в том же Discord иметь специальные каналы трейдерские. Можно ее обменивать на другие монеты, можно будет и там плюс-минус продать. Сами выбирайте за какую цену. Также что они нам предлагают? Сайт мы посмотрели, предлагают присоединиться в Discord, Telegram, Facebook, Twitter. То есть можно везде следить за новостями. Самое классное, что у них есть белая бумага. То есть как-никак, а уже доверие к проекту немного вырастает. То есть от самого начала. Так что, что я скажу. Купить монет, держать кошелек включенный. Пусть они в кошельке стакаются и стакаются. Параллельно искать пути, куда их можно будет сливать, эти монеты. Ну и, конечно же, можно дать биржу. Потому что я как бы общался с разработчиками. Они обещают биржу, что должна вот скоро, совсем скоро появиться. Точно какую биржу... Пока еще не озвучили, но будем ждать биржу. Думаю, биржа будет не самая дорогая. Но, тем не менее, нам как бы для данного проекта нам любая биржа подойдет. Даже если они попадут на Gravix, в принципе, можно будет даже и там неплохо так поторговать. Но, ну, мне кажется, это будет, наверное, SRX24. Что-то в таком духе. Но, тем не менее, что можно сказать... Все-таки лучше пока придержать. Мне кажется, пока, когда купили монету, она не сделала хотя бы там 3 икса. Я имею в виду по количеству монет. Лучше ее никуда не сливать. Сделала 3 икса. Пусть дальше позится. То, что вы заработали, скажем так, 2 икса. Один продаете свою цену, отбиваете, которую выложили. вложили. И второй еще зарабатывать И параллельно она у вас дальше зарабатывает деньги. Сама система, да, у нас. Тип чистый пост. Время блока. Фу время блока. Размер блока 6 мегабайт. Время 60 секунд. У нас было здесь пол до 2000 блока. Но это скорее он выходит как больше как на примайн. То есть мы пол пропускаем. Для нас это не интересно. Всего будет 6 миллиардов монет. А поэтому стакаться будет большими количествами. И соответственно цена у монеты сама будет небольшая. То есть, как бы, будет чисто, как вы знаете, тонна монет из тона будет сыпаться в самом начале. Цена будет небольшая, но тем не менее, торговать ее можно будет, без разницы, хоть их много сыпалось, хоть мало, там уже все в зависимости от количества монет, соответственно, и будет цена, либо большая, либо маленькая. С этим и так все понятно. Прикольно сделано у них все, что при переводе 10 миллионов монет всего лишь... 0.001 у нас получается. Отдаем комиссию. Это комиссия вообще минимальная. То есть комиссия здесь нам вообще никакую роль не играет. Здесь нас просят держать монеты получается холдить. То есть они восстакаются, такаются, чтобы мы их не сливали, как я говорил до этого раньше, в разных трейдерских каналах. Они просят придержать монеты до листинга на биржу и, как обещает нам, полет ту в общем, знаешь как я говорил, можно будет часть торговать дальше продавать, а можно будет и придержать. Каждый для себя сам рассчитывает, как лучше это будет сделать. Я для себя прикуплю там, не знаю, на сотку другую. чтобы эти монеты у меня стакались. Надеюсь, также все получится как и с тем проектом о котором я говорил. Что тоже они настакались. Я их продал и было потом все отлично. Также заходите, говорю, сразу залетайте в Дискорд. Первым делом зашли в Дискорд, вы получили всю информацию, самые последние новости и всегда будете в курсе. Можете задать э, любые вопросы в чат, админу написать, так что будет все отлично. Ну, Твиттер, Инстаграм, Фейсбук это не особо интересно, но тем не менее, Телеграм и Discord это самые основные, скажем так, сети, в которых можно будет наблюдать за данным проектом. Что, мужики... Давайте, пока у меня там все, если есть вопросы, пишите в комментарии, поддержите видос лайком, подпиской на канал, а пока у меня на этом все, так что всем профита, всем удачи, всем пока.